Всем привет, Привет! с вами снова я, Стиган. Сегодня я вам покажу, как установить Stand 2 на свой компьютер, не используя Steam. Для начала, чтобы у вас все заработало, нужно нажать на красную кнопочку под моим видео, поставить лайк, и после этого вас обязательно все заработает. Ну, собственно говоря, чтобы скачать BlueStacks, так называется приложение, в котором мы сможем с вами поиграть Stand 2 на компьютере, вот так вот выглядит сайт, нам нужно нажать... Да, а кнопочку скачать будет Stacks 5, если ждем, вот у нас скачивается такой файлик, нам нужно его открыть, собственно, открываем нас наш файлик, далее у нас вылазит окошко установочки, здесь у вас будет установить, у меня здесь кнопочка обновить, нажимаем, и здесь, собственно говоря, ведется вот такая вот установочка. Собственно говоря, через время у нас открывается вот такое вот окно BlueStacks, так называемый лаунчер, И для того, чтобы скачать Standoff 2 на ваш компьютер, вам нужно зайти в Play Store. Здесь вам нужно войти в ваш аккаунт. Собственно говоря, после того, как вы вошли в аккаунт, в строке поиска вам нужно вбить надпись of 2. И вот здесь вот у вас вылазит такая вот менюшечка, иконочка Standoff 2 Axibold. Нажимаем установить. Ну что ж, ребят, после того, как у нас с вами установился стендов 2, вам нужно нажать на кнопку «Играть». Здесь нажимаем на кнопку «Разрешить». Здесь у нас есть лицензионное соглашение, желательно его прочитать и политику конфиденциальности также. Здесь вам нужно нажать на кнопку «Вход с помощью Google». Ну, в общем, ребят, вот таким вот нетяжелым способом я скачал стендов 2 на свой компьютер без использования стима. Желаю вам всем удачи, всем отличного настроения, не забывайте подписываться на канал и всем пока!